хочешь зарабатывать в инстаграм без вложений тогда обязательно досмотри это видео до конца и ты будешь зарабатывать деньги с помощью одного сайта заработок в инстаграм с помощью сайта youtube subs Здесь вы можете зарабатывать абсолютно без вложений. Это сервис, поможет зарабатывать на активности в Инстаграм. От исполнителей здесь требуется смотреть сторис, ставить лайки, подписываться и комментировать посты. В неделю здесь можно заработать до 6000 рублей. Также здесь вы можете продвигать свой Инстаграм. 100 активных живых, живых подписчиков. Легкий старт за 699 рублей. Заработок в Инстаграм возможен не только для блогеров. Получает дополнительный доход просто листая Инстаграм от тысячи в сутки, от 700, так от 7000 рублей в неделю, от 31 тысячи в месяц. Также можно дополнительно зарабатывать на партнерской программе. Доход по процентов от заказчиков и от исполнителей. Вот такой вот сайт. Переходите. Статистика всего заказчиков 9, так как сайт совершенно новый. Созданных контрактов 16, всего исполнителей 76. Выплат на данный момент пока что нет. Сайт новый. Здесь мы можем с легкостью зарабатывать в Инстаграме. Абсолютно без вложений. Также смотрим, есть отзывы. Ну, отзывов тоже тут не слишком много. Последняя публикация сайта. Вот такой вот у нас сайт для заработка без вложений. Переходите. Ссылочка будет в закрепленном комментарии также в описании. Вот вход, регистрация, исполнителям, заказчикам. Переходите, смотрите, зарабатывайте. Мне кажется, если мы будем развивать этот сайт, то здесь каждый сможет легко зарабатывать. Желаю всем удачи и отличных заработков. Всем пока.